Здравствуйте, с вами Александр, хочу вам показать улицу Комсомольскую. Эта улица очень красивая, на ней сохранилось очень много немецких зданий. Если вы приедете в Калининград, то рекомендую вам прогуляться здесь. Также рядышком находится улица Красная, тоже красивая. Конечно на скорости особо не разглядеть, но здесь очень много интересных домов, разная лепнина на домах. Я обязательно здесь пройдусь медленно и покажу вам. У меня есть видео этой улицы, но только не отсюда, а вот чуть по. Мы еще не доехали до того места, где я снимал ее. Там ничего не рассказываю, там просто музыка и показываю дома. В этом районе вообще хорошо жить Многие стремятся здесь купить квартиру Потому что здесь много зелени Смотрите, какая красота справа Просто шикарно А сейчас, после этой улицы, это Карла Маркса, будет продолжение улицы Комсомольской, там я уже снимал, найдите эту улицу у меня в начале моих роликов, осенью снимал, там тоже очень красиво. Просто люди приезжают в Калининград, они ходят по достопримечательностям там по разным, и вот такие вот улицы просто обходят стороной, потому что это как бы не в самом центре находится, это надо знать что здесь вот такое есть, и специально сюда ехать. Не пожалеете, если приедете сюда и походите пешочком. На мой взгляд, это, может быть, даже это самая красивая улица в Калининграде. Еще красное красивое, но это лучше. Когда все отреставрируют, ну, Калининград будет очень красивым городом. Конечно, много такого и ну, не очень, скажем так, советской постройки. Сами-то советские постройки, они неплохие. То есть, но фасады зданий, конечно, там ну, не очень выглядят. Их куда делать, до ума довести как-то. И будет тоже очень даже неплохо. Вот хрущевки в центре города. Изменили крыши. И получилось просто шикарно. Так можно и совсем сделать. С вами был Александр. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.